Всем добрый вечер! Давайте поговорим сегодня о крокодилах. Так, сперва хочу сказать, я некоторые ролики климатические все-таки скрыла. Нервы сдали. Наверное, я просто устала. Но надо искать какой-то более безопасный формат, как об этом говорить. Я буду возвращаться, но не так. То как-то резко пошла. Крокодилы. Крокодилы, крокодилы. На одном интуитивном канале я такие вещи называю интуитивными очень интересно и вообще непроверяемо. Было интервью с расой, с расой крокодилов или кого-то похожих на, на них рептильная раса, и там показывал всех строй. И знаете, вот непроверяемо, но сочетается сочетается с некоторыми интересными очень фактами. Значит, сперва само животное крокодил. Животное крокодил. Оно на фоне всех животных на планете очень особенное. Оно может э, расти очень, э, до, до очень больших размеров, что подразумевает и продолжительность жизни. Все животные на Земле имеют предел роста, Четкий предел роста размера и четкий предел продолжительности жизни. Никто не живет дольше, чем ему отведено. Только крокодил может быть очень-очень огромным. Помню, была история, когда ловили крокодила людоеда, поймали одного очень огромного, там все село собралось, он весь в досках, и все равно это было опасно ему промывали живот а оказалось, что он людей не ел его оставили в зоопарке а тот, от которого пострадали по описаниям очевидцев был намного-намного еще крупнее то есть это животное не ограничено в росте и, видимо, во времени жизни по, по крайней мере по сравнению с остальными зверятами и людьми на земле Второе, что его отличает, крокодил может целый год сидеть в болоте и вообще не, не выходить. Он э, спит, он как, он полуспит, полуне спит, но он всегда сторожит жертву. Он может так провести целый год, но если мимо пройдет жертва, включая крупный, э, крупное животное, например, теленок, он моментально выскакивает на несколько метров из воды, не хватает жертву, и ему этого достаточно, чтобы жить. Любопытно, что абсолютно всем на земле надо тренироваться, чтобы развивать в себе смек... ловкость, скорость и выносливость. Что, чтобы быть меткими да, и сильными. И только крокодилу. Достаточно лишь родиться крокодилом и сидеть в болоте, чтобы вылетать раз в году на высоту там 2 метра и хватать э, свою пищу. Что еще отличает крокодилов? То есть на уровне физиологии э, этот зверь совершенно отличается от любого другого существа, какое бы мы ни вспомнили. Может быть в, глубоко в океанах есть еще существа с какими-то подобными качествами. Но среди тех, которые контактируют э, на побережье, с наземными существами такое только одно. Чем еще отличается крокодил? Это отношением к нему со стороны, допустим, Австралии. Под предлогом того, что это животное было здесь якобы изначально, исконно. Ему дали расплодиться. Крокодилы заняли те речки, где их раньше никогда не было. И теперь ничто живое не может подойти к воде. Очень много жертв. Мне как-то давненько попадался такой страшный кадр, описывать не буду, как вылетает крокодил из речки, и хватает. И почему-то, по, по тем данным, что попадались мне, власти даже не разрешают отстрел нескольких, особенно крупных крокодилов за деньги. То есть, когда охотник платит тысячи долларов за отстрел одного животного. Из того, что читала я, такой законопроект рассматривался. Не знаю, принят ли он, скажите. В общем, со стороны политиков к крокодилам совершенно тоже особенное отношение. К ним особенное отношение. А теперь то интересное, что было на интуитивном канале, что у этой расы строй очень похож на коммунистический, один в один на коммунистический, только коммунизм, оказывается, это не утопия, а попросту э, о коммунизме, когда его здесь нет реалии, не договорили какие-то важные компоненты о том, что это не народовластие, а попросту захват власти э, маленькой группой представителей, которые терроризируют и держат в контроле всю остальную часть населения. Вот и все. Это не утопия, это реальность. Там у них на планете далеко, там в поясе Ориона, кажется, созвездие Ориона, их планета, по тому источнику, там, э, по подозрению в, э, в инакомыслии, в том, что э, представитель их вида может думать иначе, отличаться, по. Доносу. Его просто забирают на другую планету, где без разговоров ставят на нем опыты. То общество контролируется через чипы, через свинец в атмосфере ах, как все знакомо! Да. А погода у них жаркая, и атмосфера у них перенасыщена СО2 вот такой набор интересных факторов. Чем меня зацепило? Вот вроде бы непроверяемые вещи, но так много всего сошлось в одной точке. СО2 у нас растет за счет океана. Кто-то же наводнил океан. И, кстати, именно крокодил океанический прекрасно там может обитать. За счет океана растет СО2. За счет свинца в бензине, кажется, вот машины пыхтят. Они наполняют атмосферу свинцом техногенная жизнедеятельность человека наполняет атмосферу свинцом свинцом климат теплеет теплеет климат мы в последнее время много говорим о чипах мы не просто говорим нам уже показывают примеры чипов внедренных в животных да? много совпадений и в дополнение к этому известный всем мультик про доброго крокодила и фантастическое существо Чебурашку, он появляется именно в стране, которая идет к коммунизму, именно в этой стране идет популяризация крокодила, и это, эти же персонажи почему-то очень полюбились в стране восходящего солнца на фоне всего того, как много в принципе существуют в природе персонажей. Ну, может просто японцы как собиратели идей оценили, а может, может их отношение опять-таки к этим героям мультфильма особенное почему-то. В этом же Советском Союзе кто-то в противовес той пропаганде снимает свой мультик или действительно врать никто не может. Мультик, где однажды крокодил солнце в небе проглотил. И пожарные, бегите, помогите, помогите. Где показывают крокодила в совершенно другом свете. Хотя здесь его искусственно ассоциировали с другой страной, здесь его ассоциировали с Западом. Но но популяризация крокодила, как друга детей, велась именно в стране, которая шла к коммунизму. Интересные-интересные совпадения. Может быть, показалось. Просто набор интересных фактов. Я не тороплюсь с выводами, я просто показываю, это просто ностальгия, набор мультфильмов и интересные факты о природе. Все, о чем был этот ролик. А еще интересную вещь я вспомнила. В том ролике описывалось, как тот инопланетянин предложил угощение, состоявшее из ящерицы и какой-то жидкости с кальцием. Им для поддержания их... Для поддержания их физиологии им нужно много кальция. Я знаю о Советском Союзе, мне рассказывали, что чтобы дети не болели, им давали выпивать стакан какой-то горечи, цитрат кальция или карбонат. Я не помню, что, что-то там с кальцием связанное и горькое. Я не помню, что за вещество. И кто-то из детей носом вертел, кто-то показывал, какой он смелый выпивал стакан. Вот и Действительно, это было хорошо для зубов, наверное. В общем, это был просто набор интересных фактов. Просто интересные факты. А да, и еще, присутствуют ли крокодилы где-то еще в легендах, допустим. Во-первых, посмотрите на скриншот. На скриншот тут мы видим на уровне э, наивысшей власти э, противостояние между змеем и крокодилом. Внешне они дружат, а сами из-под друг против друга ведут войну на египетской фреске. Это раз, второе. В книге Роберта Темпла о Сириусе упоминаются священные крокодилы, э, чьи гробницы находятся в египетских лабиринтах. На мой взгляд, такие послания уж точно не получится игнорировать, тем более что, тем более, что в е... также в Египте шло поклонение божеству по имени Себек. Себек, как собака, немножко созвучно, да? Или я притягиваю... У него разная роль в этой истории. Одна из его ролей – судить души мертвых. Почему-то его изображают в этом значении в «Сгривой льва», льва», что напоминает кучерявые парики у судей. И он судит души мертвых именно с критической точки зрения, не оправдывая, а являясь прокурором. И если душа не соответствует критериям, то он эту душу пожирал. Вот такие истории о крокодилах в египетских легендах. И я задаюсь вопросом, может быть это и есть те самые рептилоиды Дэвида Айка? В том ролике они были зеленого цвета, вообще говорят и на интуитивных каналах, что в принципе видов рептильных рас очень много, и ящериц много, и змей, и, и, и черепахи есть, и драконы, и в том числе есть кто-то похожий, очень похожий на крокодилов. Так что, остерегаясь говорить выводы, просто если сказки пишут просто так, значит это просто так такая сказка. Если легенды просто так, значит это просто так легенда. Или пишите комментарии, пишите, что вы вспомнили о крокодилах. Ставьте лайк и до новых встреч!